Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Марина, я преподаватель китайского языка в онлайн-школе Манлай. И сегодня у нас эфир, посвященный традиционному китайскому празднику фестивалю весны китайскому новому году. Китайский Новый год по-китайски будет звучать как Чхундзе. И он символизирует единство, процветание, надежду на обретение, на обретение счастья в Новом году. Традиционно является семейным праздником. И, как вы, возможно, знаете, многие китайцы работают вдали от дома. Обычно это какие-то да, экономические центры, наподобие Шанхая, Пекин, то есть крупные города. А в канун Нового года все китайцы разум махом скупают билеты на поезда, на самолеты. И устремляются к себе на малую родину. Только чтобы провести эти дни в кругу своих близких, родных и друзей. Китайцы очень любят подчеркивать древность своей истории. Так что давайте уважим их. Скажем, что традиция справлять китайский Новый год насчитывает уже более 4000 лет. Сам праздник... Да, праздник восходит к а, практикам жертвоприношения предкам. А, как вы наверняка знаете, китайская цивилизация это цивилизация сельскохозяйственная, то есть а, огромная масса людей были вовлечены а, именно а, в посев, а, в сбор урожая, соответственно, и всех помыслы были сосредоточены на этом. А зимой не сеять, не жать нельзя. Соответственно, что остается? Остается только духовно и морально к этому готовиться. И тогда китайцы приносили жертву своим предкам в надежде, в надежде получить их благословение, защиту, чтобы урожай в следующем году был богатым. И вот первые упоминания праздника Чхонтия можно найти в эпоху государства Шан. Как я сказала, китайцы чрезвычайно чрезвычайно много думали про сельское хозяйство. Когда ты много думаешь, много наблюдаешь, ты накапливаешь мудрость. И вот многие-многие поколения китайцев наблюдали за окружающим миром, наблюдали, как природа умирает, как она возрождается, что происходит в определенные моменты. Года. И на основе своих наблюдений они создали свой сельскохозяйственный календарь, который разделили на 24 подсезона, так называемые дети. А в каждом большом сезоне у нас, получается, имеется 6 подсезонов. Так вот, само название праздника Чунде, берет свое начало в одном из названий подсезонов, которое звучит как Ли Чхун, Ли Ли означает стоять. То есть весна встала на дворе, весна пришла. Ли Чхун и Ли Чхун у нас обычно случается где-то 3, 4, 5 число февраля по солнечному календарю кто у нас вообще придумал лунный календарь. Но мало того, что китайцы наблюдали, кто-то должен был еще и как-то все это подвести какой-то итог. И этим человеком стал астроном по имени Луосяху, ученый, живший в первом веке до нашей эры. Его еще сами китайцы называют китайский Дед Мороз, 春节老人. это я не придумала, это реально так. И uh, ученый Ло Сяохун ввел в обращение календарь Тайчу Ли, а, или по-русски Тайчу, uh, и уже именно на его подсчетах и зародился впоследствии традиционный сельскохозяйственный лунный календарь Ноу Ли которые китайцы используют и по сей день. За протяженность месяца это полный цикл нарастания и убывания Луны. И начало месяца знаменуется новолунием по-китайски шуа жи. И, соответственно, новолуние первого месяца по лунному календарю и есть наш китайский, выпадает как раз-таки на наш китайский Новый год. Извините. А сам год китайцы, как можно догадаться, разделили на 12 месяцев, что и совпадает с нашим традиционным григорианским исчислением. И смотрите, на протяжении такого долгого времени, естественно, название от места к месту, от времени к времени, Немножко менялось, придумались новые какие-то, сначала входил в обиход, потом выходил из обихода. И в какой-то из промежутков времени а, сам ну, праздник Чхунде получил еще одно название Юандан, Юандан, И когда-то они были полностью синонимичны. Однако в начале 20 века, когда случилась Михайская революция, и Китай решил, что ему все-таки необходимо взаимодействовать с окружающим миром, а на протяжении многих-многих столетий Китай, как бы сказать, уже тогда находился на самоизоляции, был очень-очень самодостаточным. И в какой-то момент довелось это до того, что очень-очень сильно отстал. Это показали китайскому правительству и проигранные опиумные войны, и тоже проигрыш в войне с Японией в конце XIX века. Так что новообразованное правительство решило это как-то исправлять и решило, что нужно взаимодействовать с западной культурой, чтобы это делать, должны быть какие-то точки соприкосновения. И первое из них стало именно переход на Григорианский календарь. То есть все, весь этот бумагооборот, то есть все бюрократические какие-то процедуры в университетах, в школах, в правительстве, в больницах, все документы уже начали датироваться по солнечному, по григорианскому календарю. А сельскохозяйственный лунный календарь не решили все-таки не забывать, а оставить его для тех нужд, для которых он и создавался, то есть для сельского хозяйства. И смотрите, именно в этот момент происходит э, размежевание «юэнтан» и «чхунтье». И «юэнтан» мы начинаем называть 元旦, 1 января по григорианскому календарю, а «чхунтье» это первое число первого месяца по лунному календарю. «Первый месяц» звучит как юа. и первое число 初一. 正月初一, 春节, 春节. И, подводя небольшой итог, если вы захотите поздравить своего друга китайца с Новым годом по западному стилю, вы скажете ему 元旦快乐. ,元旦快乐. Если же вы захотите поздравить его с традиционным праздником весны, вы скажете ему 新年快乐, либо 春节快乐. Разумеется, иногда синь «квай квайло также можно услышать в контексте западного Нового года, но это происходит знач... значительно реже, чем выздоровление Юанда «квай Теперь, надеюсь, вы все для себя поняли. Идем дальше. Итак, смотрите: чем занимались а, древние китайцы? Сеяли сельские хозяйственные культуры, потом их жали, а потом всю зиму. Собственно, нечем было заняться, нужно было себя как-то развлекать. И китайцы это и делали. Поэтому традиционно китайский Новый год длится очень-очень долго где-то 2-3 недели. И начинается все в конце, в двадцатых числах двенадцатого месяца, которые носит название Ла Юэ. Тогда китайцы начинают потихонечку. Очищаться духовно, физически, то есть намывает все вокруг себя. То есть генеральные уборки, покупка новой одежды, выкидывание всего старого, подметание могил предков. да, Не забудем, что изначально откуда начался наш Чхунте, что вы просите благословения у предков. То есть это и всякие молитвы, жертвоприношения. Это до сих пор все еще сохраняется в деревне, в городах в меньшей степени. Uh, украшается жилище, клеятся всякие эти парные надписи около входа, перевернутые ровно uh, "счастье" на дверь, китайские фонарики и так далее. И вот наступает канун Нового года, то есть последний день 12 месяца по лунному календарю. И у этого дня есть свое специальное название «Чу-си» а – -чу «канун Нового года». Именно в этот вечер китайцы садятся а, всей семьей за стол, кушают, пельмени, кушают ю, рыбу, много других каких яств, смотрят а, китайский аналог а, новогоднего огонька по центральному телевидению, слушают сянгшн а, китайских комиков, а, зажигают хлопушки, играют в настольные игры. И так далее. И таким образом они обычно не спят всю ночь. Мы чуть позже об этом поговорим. И следующий день, первый день Нового года, называется уже 正月. 正月, 正月. Еще раз повторим. Первый месяц. 初一. Первое число. И все. Вот это вот длится примерно до числа 15. И план завершается. То есть, зачем нужен этот треугольник в центре слайда, чтобы показать, что пик празднования Нового года приходится именно на Чуси. И Чунзи, а Чундзи это первый день Нового года. Итак, поговорим подробнее про чу -Си, раз уж мы говорим сегодня о происхождении различных названий. Чу-си да -на -ли, А откуда? Побелось название Шуси. Существует множество версий. Мы с вами рассмотрим сегодня одну из них. Это будет народное сказание. И история довольно грустная. Итак, по народным поверьям, давным-давно жило-было такое чудовище по имени Си. И когда на леса, поля... В бамбуковой роще ложился снег, дичь пропадала, кушать становилось нечего, и поэтому си выходила на охоту и очень-очень сильно вредила простым людям, крестьянам. И крестьяне тогда обнаружили, что если прятаться в бамбуковой роще, то си их не находит почему-то. И вот в один из таких разов, когда они издали заслышали вой и рев чудовище Си, они укрылись в своем обычном убежище. Но по дороге туда они встретили голодного, холодного мальчишку. Приютили его, отогрели, накормили. И когда мальчишка пришел в себя, он спросил у этих людей, а почему вы в такие морозы вдруг решили прятаться в бамбуковой роще? Люди поделились с ним своими горестями. И мальчишку тут же осенило. Он сказал, знаете, а я знаю, почему синий трогает вас бамбуковый бамбуковой роще. Посмотрите, вы разводите здесь костер, а костер у вас горит на чем? Горит на бамбуковых стеблях. А бамбуковые стебли, зима, снег, они очень-очень влажные, И, соответственно, когда влага входит в контакт с пламенем костра, начинается стрекот, стрекот. Именно этот стрек, этот треск, плюс еще эти лижущие языки пламени, пламени пугают си. Именно поэтому он вас он здесь не тревожит. Так, собственно, почему бы не вернуться с достоинством в свою деревню и там жечь костер, который будет оберегать вас от си? А зачем таится какой-то бамбуковый рощ? Люди послушали, послушали решили есть зерно истинное в словах мальчика. И вернулись в деревню, набрав перед этим еще бамбуковых стеблей. Но не успели люди как следует все организовать, как Си явилась в деревню. И стоило Си ступить в деревню, как люди от страха вообще забыли про все на свете, забыли, что нужно было делать, что нужно разводить костер, нужно кидать эти бамбуковые стебли просто стояли в молчании, в оцепенении. И тогда мальчишка крикнул, что же вы стоите? Что же вы стоите? Ладно, так и быть, я беру все на себя. Давайте скорее зажигайте костер. Скорее, скорее. Но, к сожалению, силы были неравны. Это чудовище взяло его, подняло его на свои рога, скинуло, скинуло, и он, и мальчишка рухнул камнем о землю. Только тогда крестьяне опомнились, начали кидать бамбуковые стебли в костер, костер затрещал, и, как и они думали, Си испугалась и убежала. Когда все пришли в себя, они увидели, что мальчишка тяжело ранен, и, к сожалению, к сожалению он не выжил и умер. Но самое неприятное, самое страшное, что чудовище Си так и ушло безнаказанно. И люди до сих пор по преданию не оставляют надежду поймать этого си и, наконец-таки, разделаться с ним. По-китайски чху, диал, переводится как «избавляться», «уничтожать что-то». И давайте мы с вами соединим два этих слова чху диал и си, диал опустим, и что у нас в итоге получится? Получится то есть название дня канона Нового года. Чхуси. И как вы могли уже догадаться, стрекот бамбуковых стеблей, горящих в костре, теперь заменяют хлопушки, а лежащие языки пламени у нас теперь символизируют вот эти красные парные надписи, которые клеит вокруг входа ироглиффу и так далее. Итак, давайте еще раз повторим, что Чхуси это последний день 12 месяца, 12 месяц Ла-Юэ. Вот такое у него интересное название. И, и давайте, раз уж мы так подробно говорим сегодня про Чхуси, разберем еще одну традицию, еще один обычай. Uh, который, uh, которому следуют китайцы в этот день. Смотрите, они дожидаются, сторожат, да, сторожат свой дом, uh, сторожат Новый год. И этот процесс называется шоу Суэй Шоу сой. по-китайски это годики, года. То есть, когда мы спрашиваем у, у детей либо у молодого поколения сколько лет, мы спрашиваем, нити суэйла, нити суэйла, А шоу это сторожить. Сторожить шоу суэй. Что же значит это слово шоусэй? Что это за обычае? Когда люди шоусы, они не спят всю ночь. И что интересно, в Древнем Китае не было такой концепции, как личный индивидуальный день рождения. День рождения был один на всех. Вот такие китайцы коллективисты. Видите, еще давным-давно у них это подалось, <laughs> еще до коммунизма, что день рождения общий и всем вместе, когда они перешагивали из Чхуси в чжунте, разом плюсовался один годик. Один годик. И смотрите, это еще не все, что можно рассказать про традиционное исчисление возраста в древнем Китае можно еще рассказать про так называемый шуй-суэй. А, шу а шу, по-китайски пустой, фальшивый. А, да. Пустой, фальшивый. Что такое щуй суэй Когда ребеночек спустя 9 месяцев выходит на свет из маминого животика, китайцы считали, что время, проведенное им у мамы в животике, вполне себе таки солидно. И почему бы при рождении не давать ребенку его заслуженный год жизни. Почему бы нет? Поэтому, когда ребенок рождается, ему плюсуют сразу один год. И вот давайте мы с вами представим такую ситуацию. Предположим, вот наш 2023 год, 21 января. Наверняка кто-нибудь родится, какой-нибудь малыш в роддоме, допустим, не знаю, Шанхая, Пекина, Чхунсина. И когда он родится традиционному исчислению ему будет год ночь вместе с мамой и папой он, он он в эту ночь он отметит китайский новый год и уже на следующее утро ему будет не один а два года два года то есть представляете по нашему исчислению ему сутки а по китайскому исчислению ему уже целых два года на самом деле такое исчисление нельзя сказать, чтобы оно прям активно используется. Возможно, старшее поколение иногда его еще как-то используют, но вот молодежь точно нет. То есть они точно знают, что такое и сколько им по традиционному исчислению, но ну, едва ли они назовут вам свой возраст по вот этому исчислению. Но страны, которые долгое время находились под культурным влиянием Китая, допустим, такие как Корея, до сих пор сохраняют это исчисление, и корейцы, молодые корейцы, когда они спрашивают друг у друга, сколько им лет, они называют именно возраст традиционный, то есть вот этот самый щи Вот так вот. Ну что ж, наш небольшой эфир подошел к концу. У меня есть для вас некоторые вопросы для самопроверки. Если вы хотите закрепить... Uh, знания, которые получили сегодня, можете ответить. Uh, будет небольшой тестик внизу. Давайте посмотрим на uh, те вопросы, которые я приготовила для вас. Итак, вопрос номер один. Когда мы будем поздравлять друзей, используя выражение, and quite и у нас два варианта. Первый месяц, первое число по лунному календарю, и первый месяц, первое число по грипперианскому календарю. Подумайте, думайте и ответьте. Второй вопрос. Как звали чудовище из народного сказания про Новый год? Первый вариант – а, Второй вариант, вариант – си, Третий вариант – И вариант те те Тоже подумайте, ответьте. Жду ваши ответы в комментариях. Третий вопрос. Какой по счету в году месяц ла, Это уже вопрос для знатоков ла да, вы помните, у нас было два месяца, мы сегодня обсуждали. Ла-юэ и чжэн-юэ. Подумайте, вспомните. Это первый месяц, второй, двенадцатый и двадцать четвертый. Естественно, расчет идет по лунному календарю, по лунному. И последний, завершающий на сегодня вопрос для математиков. Сколько лет по традиционному исчислению исполнится китайцу 22 января 2023 года, если в паспорте указано дата рождения 4 апреля 2000 года. Так, напомню, что в этом году чуси, то есть канун нового года приходится на 21 число, а чунти, то есть первое число первого месяца по лунному календарю, это 22 число. Подумайте и скажите, сколько ему 25, 24 или 23 ну что ж, дорогие друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо, что были со мной. Напомню еще раз, меня зовут Марина Лауши. Я преподаватель китайского языка на, в онлайн-школе китайского языка МАНАЛАЙ. МА, Буду рада увидеть вас на наших занятиях. До скорых встреч. Всем пока.